Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас пятница, то есть четверг. Сегодня четверг, день Юпитера. И э, я опять на связи, Валя Слава Поличу, на связи, для того, чтобы поделиться с вами каким-то опытом, каким-то видением, э, каким-то широтой взглядов, может быть. И сегодня я начинаю цикл вебинаров, цикл лекций, огромных тренингов, э, который будет длиться. Вот мы с вами его начинали три недели назад или две или три недели назад я говорил о том что мы будем начинать огромный цикл лекций по всем планетам и сегодня у нас будет идти речь о солнце и это пожалуй одна из самых важных планет а доктор рао я знаю что многие его знают особенно те кто интересуется астрологии это одна из известных школ астрологии во всем мире ведической астрологии который называется а вот, и он э, когда-то говорил, что страны у страны, у которой нету уважения к родителям, э, нету будущего. Так вот, Солнце и Луна не являются представителями родителей наших. И поэтому Солнце-Луна для нас самое важное, потому что наше будущее зависит от того, насколько гармоничны эти планеты в нашей жизни. Из практики очень часто можно видеть, что если Луна ослаблена, а все остальные планеты сильные, карта хорошая, то человек может быть очень слишком эмоциональный, и его эмоции могут закрывать любые возможности достижения чего-либо в жизни. А также Солнце. Солнце может закрывать успех какой-либо, и сегодня мы об этом будем говорить мы поговорим о том за какие факторы нашей жизни за какие области этого мира включает солнце потому что из видимого из видимого влияния мы можем видеть только влияние допустим то что растения растут благодаря солнечному свету то что мы чувствуем себя более радостными когда солнце до лета приходит все такие счастливые в отпуск идут то есть мы видим какие-то очень грубые проявления и на самом деле все планеты влияют просто солнце влияет максимально грубо и поэтому мы можем видеть его проявление вот таким без без скажем знаний каких-либо без понимания того как этот мир а вот а сегодня мы будем говорить о тонких проявлениях о том что такое солнце и как оно влияет вообще на все эти области жизни и что будет если наша жизнь будет в гармонии со вселенной в гармонии с Солнцем находиться и это Лекция сегодня тренинг, который мы сегодня проведем, это будет первое, первый старт закрытого клуба, закрытого клуба Jetish4, о котором я делал рассылку. Если вы видели, это первая лекция, она будет открыта, потому что будет раз в раз в месяц будут открытые лекции, и остальные будут закрытые только чисто в рамках клуба. Поэтому сейчас я расскажу о том, какова цель данной программы какова цель вот сегодняшние лекции и в принципе всех остальных которые будут проходить на протяжении года это такая программа которая будет длиться примерно так около 50 встреч будет я так примерно прикинул и каковы цели первое это расширение сознания то есть мы когда живем мы утром просыпаемся мы иногда знаем, что делать, иногда не знаем, что делать, иногда не знаем, чем заняться. Иногда люди просто спешат куда-то, им некогда думать о том, что же делать вообще. Иногда мы принимаем решения очень быстро, потом жалеем о них. А иногда мы не знаем, какое решение принять, и из-за этого возникают какие-то сложности в жизни. Поэтому эта программа, этот курс лекций, либо даже, можно сказать, тренингов, потому что мы будем проводить много практических занятий, она на то, чтобы расширить сознание. И человек, который будет проходить эти знания, он будет видеть в мире, как проявляется мир. Потому что я буду все графически показывать. У меня подбор слайдов. Я буду показывать графически, как отображаются все эти энергии в нашей жизни, в нашем современном мире, либо в нашей личности, в наших эмоциях, чувствах во всем. И расширение сознания значит, что. Я смогу принимать более правильные решения, либо я вообще смогу принимать решение, потому что некоторые люди не могут принимать решения. Я буду вырабатывать себе качество характера, которые выведут меня на другой уровень жизни. То есть широта сознания, расширение сознания – это одна из главных целей данного проекта. Вторая цель – это понимание законов Вселенной. Есть такая тема конституции гласит что я думаю в каждой стране есть в любой в конституции любой страны есть такой закон что незнание закона не освобождать от ответственности так вот в мире в окружающем мире тоже есть законы которые действуют например это закон того что если мы дотронемся до огня нам будет горячо это закон дети которые берут этот огонь в руки и потом кричат ужасно за того что им жжет это все они не понимая законы нарушает их и из этого как бы получают ожоги ну как вариант а также и мы во взрослой жизни можем нарушать какие-то законы не понимая что мы их нарушаем просто от от незнания скажем так и цель данных данного проекта данных данного курса состоит в том чтобы понимать закон законы вселенной и не нарушать их потому что если мы не будем нарушать то мы будем жить в гармонии мы не будем обжигаться не будем вставлять пальцы в розетку и никто нас не будет наказывать так как э, говорится что солнце и луна это глаза бога и они видят все если мы что-то неправильно делаем то э, расплаты не избежать третья цель это формирование формирование нового мышления э, скажем так мышление через призму призму понимания вселенной что ли то есть, это я еще называл знакомство со вселенной в прошлый раз видели либо же жизнь в гармонии со вселенной то есть это видение через призму того как жить полностью в гармонии со всем миром как единый организм потому что весь окружающий мир это единый организм если мы живем в соответствии с правилами по которому по которым живет этот организм то мы можем быть очень ценно очень важной части этого организма и благодаря э, иному мышлению у нас будет другая жизнь потому что мы с вами разбирали как формируется качество нашей жизни то есть сначала идут мысли потом мы действуем потом мы вырабатываем привычки рождается наш характер из этого и потом рождается судьба судьба это наше качество жизни это тот окружающий мир в котором мы с вами живем Но для того чтобы повернуть этот механизм вспять, мы должны изначально поменять мышление, способ мышления, способ ведения мира. И только в таком случае мы можем изменить судьбу, по-другому это не получится никак. И это третья цель, это сформировать новый вид мышления, который позволит повысить уровень жизни, либо его, к изменить на более качественный уровень. А второе и последнее, такая вот последняя цель, Сейчас я их выведу на экран, чтобы было видно, о чем я говорю. Последняя цель – это понимание того, как выйти победителем из любой ситуации. Потому что мы в своей жизни часто встречаем какие-то преграды, препятствия, и допуская ошибки, разочаровываемся в некоторых аспектах жизни. Вот эти вот четыре цели являются основой того, с чем мы будем сегодня рассматривать итак солнце солнце его зовут сурья называют в ведической астрологии он вот сидит на колеснице такой большой и у него есть конь запряженные и он светит вот так вот нам ну как бы это мифология, мы о мифологии не будем говорить для этого будут отдельные лекции для мифологии сейчас мы разберем с вами те качества на которое оказывает влияние Солнце, в первую очередь. На что, на что Солнце влияет максимально, сильнее всего. Сейчас я открою страничку, там, где, там где вы есть, чтобы я мог почитать чат. Так, Аня, здравствуйте, Марина, здравствуйте. Так, только Аня и Марина пока написали. Ну, окей. Переходим к делу. Итак, первое что мы можем видеть в современном мире в реальном мире во внешнем мире это то как происходит развитие рост под силой влияния солнечных лучей фотосинтез там какой-то происходит что-то зеленее что-то белеет помидоры набирают красного цвета то есть солнце участвует в химических процессах это так скажем с точки зрения науки химических процессов но реально солнце заряжает жизнью все вокруг если бы солнца не было то мы бы не смогли нормально жить в этом мире и вот развитие и рост это первое что связано с солнечной энергией и сразу же нужно задаться вопросом к кому вообще это относится зачем нам нужны эти растения на самом деле солнце отвечает за развитие и рост всего всего живого, всего проявления в этом мире и на тонком и на грубом уровне. Те люди, которые достигают какого-то результата развития личности, развития в карьере, развития там в творческих каких-то способностях, развития чего-либо, достижения в спорте, любое развитие, любой рост как личности, так и физический какой-то рост любых вещей в этом мире, оно находится под управлением Солнца. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, как можно достигать максимально быстрого развития и совершать максимально быстрый рост в тех областях, в которых бы вы хотели это делать. Дальше это успех. Успех тоже связан с солнечной энергией. Мы можем понять, что в принципе развитие и рост и успех это очень тесно связанные факторы. Я просто выделил для того, чтобы вы более глубоко поняли эту энергию. Я выделил его отдельным слайдом. То есть успех, опять же, успех, что такое успех? Это тогда, когда я достигаю результата, то есть мои усилия, мои какие-то начинания достигают результата. Это называется успехом. Если я, допустим, тренируюсь в спортзале, чтобы победить на соревнованиях, побеждая, я достигаю успеха. Если я тренируюсь играть на пианине, допустим, я тоже тренируюсь и достигаю успеха. Если же я хочу заработать много денег, я достигаю успеха. Либо же, если я хочу достичь просветления в духовной жизни, то есть достичь в этом успеха. В этом всем участвует энергия солнца. Неизбежно. Это все является находится под управлением солнечной энергии. И наша цель сегодня, мы сейчас рассмотрим все факторы, за которые отвечают, а потом мы с вами поговорим, как они, во-первых, взаимосвязаны между собой, потому что очень интересно проследить эту всю взаимосвязь. И второй момент, мы с вами поговорим о том, как это все реализовать. Третий фактор, который находится под управлением солнца, это счастье. Есть несколько видов счастья, скажем так, но один из главных видов счастья, один из главных таких внутренних, счастье и радость, внутреннее состояние человека, оно зависит от солнечной также энергии, от того, насколько сильное солнце. Как правило, солнце, если в карте астрологической слабой либо в жизни человек неправильно действие ослабил, влияние солнца, то нету счастья, вот внутреннего покоя, внутреннего удовлетворения, счастья нету, какое-то чувство безысходности, какое-то напряжение, стрессовое состояние. То есть, когда вы ощущаете, что счастья в мире нет, это говорит о том, что вы потеряли контакт с солнечной энергией, что солнечная энергия, она куда-то испарилась. И мы с вами будем проводить практики и учиться восстанавливать эту связь с солнцем, потому что счастье нужно всем, а но, к сожалению, есть не у всех. Так, Марина, добрый вечер, Вероника и Маргарита, о, уже еще добавились. А напишите, пожалуйста, откуда вы, вот те, кто сейчас в чате слушает, напишите, откуда вы, мне интересно посмотреть, я вот просто вижу вас первый раз, обычно многие люди, вот, например, Марина, я знаю, она уже не первая, Аня, вот это тоже, кажется, вроде не первая, а остальных я первый раз вижу, откуда вы пожаловали к нам. Итак, следующий фактор. Ну и заметьте один, один простой момент. Просто на уровне логики отметьте такой простой момент, что если а, есть успех, то по идее человек должен быть счастлив. Если человек несчастный ходит, у него внутри пустота, то как он может достигать успеха? Вы видели когда-нибудь человека, который находится на вершине э, своей там, карьеры, либо фото то зрелости, и он такой вот прям несчастный, ходит, э -э -э, плачет <свеч> в, как в каком-то угрюмом состоянии. Это вещи неразделимые. А, то есть сейчас для того, чтобы понять вот этот вот функционал, о котором мы сейчас, который мы сейчас разбираем, нужно понять, что Солнце это такая личность, и мы сейчас делаем описание этой личности. И это все входит в одну личность, и он может это все делать. И тогда мы можем понять, что если человек несчастный, то он не может достичь успеха. Если он э, несчастный, то он не может развиваться по жизни. И в то же время, в то же время это все взаимосвязано очень тесно. Если человек не развивается, если он не прилагает усилия к тому, чтобы развиваться, чтобы совершать какой-то рост, то он не может быть счастливым. Эти все вещи настолько взаимосвязаны, что даже сложно их переоценить. Четвертый фактор, который связан с солнечной энергией, это агия чакра Агия -чакра – это чакра, которая находится у нас в межбровье. Она аджна, пишут некоторые, ну агия чакра как бы звучит она так. Эта чакра, она позволяет ясно видеть окружающий мир. Она нам позволяет э, мыслить правильно, позволяет понимать суть вещей, позволяет чувствовать, то есть развивать интуитивную сторону жизни. Есть такое правило, законы трех энергий страсти, благости и невежества. И вот если человек понимает очень четко влияние этих трех энергий, то ему как бы не нужно никакие ясновидения эзотерические, он очень четко будет понимать, что если человек живет в энергии невежества, то он будет жизнь свою разрушать, будет болеть, будет страдать. Человек в страсти будет тоже страдать, но просто он не будет замечать это, то, что он страдает. Человек благости будет развиваться. То есть на уровне, это, скажем, ясновидение, которое не через интуицию приходит, не через связь с каким-то тонким миром, а ясновидение, которое приходит от чистоты разума. Вот это вот связано с солнцем, так как солнце… Это такая яркая светила, да, вот если солнца нету, то сколько бы там звезд не было, луна ночью мы ничего не видим. И также агия чакра она если сильна, то человек видит истину, он понимает, как нужно в жизни действовать, как э, в жизни какие решения нужно принимать, на, чё, на что ориентироваться для того, чтобы в конце концов делать правильные выводы, и он как бы видит суть, видит. Четко, четко видит понимание того, как нужно действовать. Вот это вот агия чакра. Она отвечает за ясность сознания. Также агия чакра отвечает за ясновидение такого более глубокого характера. Но оно связано также с Луной, потому что Луна и Солнце это две планеты, отвечают за эту чакру. Но в целом, если эта чакра закрыта у личности, то у человека не может быть не психического равновесия нормального он не может не брать ответственность ни за кого он, за свою жизнь даже он как бы психически может быть не совсем уравновешенный и э, также такая личность в страхе находится то есть э, это то что озаряет наш жизненный путь вот солнце солнца ночью нету сколько бы звезд не было мы не будем видеть четкого пути куда нам нужно двигаться если не будет фонарей когда есть солнце светит то мы очень четко видим весь окружающий мир и вот эта вот сила солнца если она гармонична нашей жизни то агьячагра запущена она функционирует хорошо и мы как бы очень четко осознаем как по жизни нужно действовать во всех областях жизни как нужно действовать для того чтобы жить счастливой жизнью. вот это вот называется ясновидением. то есть когда у нас все вокруг нас очень ясно. Так, что вы тут написали мне? Вот, Тунару я знаю, Франция, да. Светлана Мазурова. мазурова А меня, да, я, я вас знаю. Да, вас знаю. Здрасте из Москвы. Елену первый раз вижу. Да, вас знаю Симферополя. Марину знаю. Вот Москву не знаю. Екатеринбург, тоже похоже на Керчь, не знаю. Марину, Киев, тоже особо не знаю. Ну хорошо, новые люди есть, это радостно. Спасибо, что проявились. Итак, следующий фактор, который связан с энергией солнца, это энергия. Вообще, в принципе, энергия, способность действовать. Это наполненность и мы можем отметить, что солнце в нашей жизни играет очень важную роль в связи с энергией. Просто на тонком уровне, на тонком уровне, когда мы не знаем, что делать, когда мы лежим, вот у нас лень, либо просто просто какая-то вот недомогание, нету понимания, как действовать. То есть либо страх какой-то, либо неуверенность. Вот это вот все, что отбирает энергию. И противоположность этого – это вот энергичность, чувство силы, уверенности. Это то, что также связано с солнцем. И даже на грубом уровне, когда солнце на, небо, на небосклоне светит, мы можем ощущать его силу очень отчетливо. И эта сила дает нам хорошее настроение и энергию для действия. Потом у нас есть здоровье. Здоровье, оно тоже связано с энергией солнца, то есть энергия – это таджас, откуда она берется, мы тоже будем говорить. вот. Потом здоровье. Здоровье, оно зависит от того, насколько мы четко осознаем свое место в этом мире. На санскрите здоровье называется свастха. Свастха буквально переводится «я на месте», то есть «я в месте», «я на месте», то есть «я в себе». Я нахожусь на месте, я осознаю, кто я, какова моя роль в этом мире, зачем я здесь живу. Вот. Все вот эти вот, как бы, глубокие понимания у меня есть. И если я четко осознаю законы этого мира и свое место в этом мире, кто я, что и зачем, то тогда я могу быть по-настоящему здоров. Если у меня нет этого осознания, то здоровье это для меня является такой фантастикой, скажем. И третье, это тоже связано с этим, которое увеличивает здоровье, энергию, дает это ритм жизни. Это ритм. Мы можем видеть, что Солнце очень ритмичная планета, и он задает ритмы во Вселенной. Солнце движется строго, утром Солнце восходит, вечером оно заходит, летом тепло, зимой холодно, как бы Солнце создает ритмы. И этот ритм, который создает солнце, благодаря этому ритму мы очень четко и осознанно можем действовать. Мы знаем, что вот сейчас идут холода. Мы, осознавая, осознавая эту простую истину, мы идем на базар и покупаем там себе какие-то теплые вещи для того, чтобы не замерзнуть. Когда лето, мы там идем осознанно, близится лето, скидки на летние вещи могут быть там весной, либо осенью даже. Мы знаем, что через год будет лето. И в конце лета этого мы можем пойти и на стоках, на каких-то на сейлах сэкономить кучу денег, <связь> купить на распродажах хорошие очень вещи с раскидком, потому что закончился сезон. Вот. Это то, что как бы совершенно естественно. И таким же образом сила солнца она помогает нам в жизни, если мы создаем в своей жизни ритм, планируя ее то солнце оно дает нам все возможности для того, чтобы достигать результата, наполняться энергией, уверенности и двигаться к выбранному направлению. Поэтому ритм, он, как правило, приходит от планирования и от ясности того, что будет происходить дальше. Поэтому в этом даже простом аспекте астрология очень хорошо помогает, так как можно благодаря астрологии посмотреть там, астрологические периоды и очень четко понимать, куда же двигаться дальше? вот. И спланировать свою жизнь в соответствии с теми ритмами вселенной, которые задает судьба нам в настоящий момент жизни. Потом Солнце также отвечает за силу разума. Что такое разум? Что такое разум? Есть две такие а, вражду не, не враждующие, а конфликтующие, можно сказать, между собой две силы такие разум и ум. Ум связан с Луной. А разум он связан с солнцем, и разум это в нашем тонком теле, в нашем психологическом теле разум это сила, которая находится под управлением огня, элемента огонь. И огонь, также как, например, огонь пищеварения пережигает пищу, и благодаря этому она усваивается. У кого там огонь пищеварения слабый, а пища не усваивается. А, допустим, есть э, очень хороший такой препарат аюрведический, панчаскар называется, панчаскар, пять солей. Вот. пять солей, они связаны с энергией солнца, вот, панчаскар. Если слабое пищеварение, человек просто берет во время еды, пьет там пол чайной ложечки, даже треть чайной ложечки этого препарата, и у него все переваривается. Потому что этот элемент, он обладает, э, этот препарат обладает солнечной энергией, и благодаря ей он э, как бы все усваивается, пережигается очень просто так вот сила разума это наш элемент огня на тонком уровне на уровне психологии на уровне психики и если солнце сильное в личности то человек может очень очень легко и очень просто переваривать любые эмоции с любыми эмоциями может справиться допустим жена кричит как ребенок грещит а муж смотрит на нее думает ну ничего страшного, завтра попустит, сегодня у нее какое-то плохое настроение. То есть он даже может на это не реагировать, просто слушать, что -то. она покричит, покричит, через полчаса уже улыбается. А вот, либо ребенок, женщина, если женщина, конечно, сильный разум, это две противоположности, но такое можно, в принципе, в себе развить. Когда ребенок орет и нету сил уже с ним справиться, то просто, если сильный разум, то мама понимает, что ребенок, в общем-то, с него взять? Он кричит, потому что ему что-то не нравится. И некоторые мамы там бьют своих детей, рут. Я видел такую картину недавно, ну, точнее недавно летом просто сейчас сплыло, когда в коляске сидит ребенок, мама орет на него, бьет там по рукам из-за того, что этот ребенок мороженое размазал по коляске. Так зачем же ты дала ему мороженое? У ребенка-то разума нету вот то есть эта способность наша способность переживать негативные эмоции избавляться от обид от всяких разочарований любых любых препятствий психологических на нашем пути силы разума помогает преодолеть это все то есть пережить эмоции это как бы пища пища на уровне ума шлаки то есть есть пища Допустим, химикаты разные мы можем употреблять, и это будет отлаживать в нашем, откладывать в нашем организме какие-то шлаки. Амма называется в Айрведе. И вот э, наш разум – это то же самое. Все эмоции, которые мы переживаем, негативные, сильные, они тоже откладываются в нашем подсознании и потом э, вылазят, когда накапливаются. То есть, когда накапливается ама, человек начинает болеть. У него поднимается температура происходит какое-то очищение организма а вот а когда накапливается психологические психологическое вот это ам, вот эта грязь которая которая появляется если разум не такой сильный то это переходит в депрессию либо в какое-то затяжное психологическое недовольство уныние и прочие такие дела вот разум это то что способно пережечь и давайте отметим еще раз вернемся по очереди что солнце это личность которая отвечает за все эти факторы то есть если у человека сильный разум он не будет идти на поводу эмоций сможет очень четко принимать решения. и он будет как бы ясновидящим потому что у него будет очень четкая картина и понимание как нужно действовать в этом мире в то же время если он будет это все соблюдать и осознавать то он будет счастлив потому что в принципе мудрый человек который способен переживать весь негатив не обращая на него внимание осознавая что это временно он счастлив и он может достигать успеха и в то же время для того чтобы это все реализовать человеку нужен ритм жизни но также если человек стремится к чему-то у него есть энергия и таким образом если он счастлив он будет здоров потому что несчастный человек и здоров Здоровый человек и несчастный – это две противоположности. Вот, это все находится под управлением солнечной энергии. Также под управлением солнца находится такой момент, как авторитет, уважение и уверенность. Очень интересный момент. Мы на протяжении жизни очень часто хотим, чтобы нас услышали. Ты меня не слышишь, пожалуйста, послушай меня, я тебя прошу. Мы вот когда в отношениях кому-то говорим такие вещи. Либо же э, люди не воспринимают то, что мы хотим, не хотят услышать меня, не хотят понять меня. То есть есть какой-то очень часто у многих людей блок, что окружающие меня как будто не понимают. И вот Солнце, если Солнце сильное и гармоничное, то... А такой человек с сильным гармоничным солнцем, ну а силы гармонию ее развивать нужно, то есть можно все солнце сильное в карте иметь, но при этом оно будет не находиться в гармонии и ничего хорошего из этого не получится. Так вот авторитетность личности, уважение к личности и уверенность личности, она зависит от того, насколько человек живет в гармонии с солнечной энергией. Вот если человек Несчастный, он будет неуверенный в себе, правильно? Если он уверен, он обязательно должен быть счастливым. А если человек разумный, его будут уважать и пользоваться его авторитетом. Но для того, чтобы быть разумным, нужно какой-то ритм в жизни создать для того, чтобы достичь этого уровня. То есть все эти факторы очень сильно, очень сильно взаимосвязаны, и это все об одной и той же личности мы говорим. А, также такой момент, как харизма. Ну, я не знаю, я вот посмотрел эту фотографию как бы яркая личность он как-то себя проявляет необычно не так как все да то есть особенное что-то особенное какой-то какая-то изюминка в этой личности есть за, за что ну как бы привлекательность некоторая и вот солнце яркость солнца она говорит о том что человек харизматичен он может привлекать своей личностью он может создавать какой-то себе образ которым, за которым люди будут готовы идти то есть это определенный авторитет харизматичность то что создает определенный авторитет и авторитет и привлекательность и в то же время харизма это способность э, ну, как-то выразить себя творчески что ли необычно таким образом чтобы окружающие люди они привлеклись этой личностью вот и пожалуй последний такой момент что солнце последний вот именно в описании солнечных качеств то за что отвечает солнце в основном в этом мире за какие вещи это отец это мужское начало мужское начало во всем есть у каждого есть отец даже если его нет ну скажем так если человек родился там его отец ушел то все равно он участвовал в зачатии и все равно это отец и вот в астрологической карте очень часто когда солнце слабо это указывает одно одно из указаний что в жизни не будет контакта с отцом то есть не будет отца либо с ним будут плохие отношения то есть нету связи с этой энергией с отцовской энергией и вот если нету связи с, с энергией отца то это тоже нужно прорабатывать для этого нужно проводить психологические разные э, техники которые помогут выйти из-за пределы этого уровня и для женщины для женщины отец это отсутствие счастливых отношений в семье это отсутствие чувства собственного достоинства какая-то неуверенность какая-то ощущение нецелостности личности что ли то есть на внешнем уровне мы можем говорить что там с отцом у меня было все нормально и уже прошло там 20 лет и уже все хорошо но на уровне подсознания всегда есть какие-то блоки если если контакта с солнечной энергией недостаточно то мы можем даже если вот с отцом человек будет говорить, а да я уже все простил обиды все классно у меня но при этом есть факт того что нету хороших отношений отношения не строится нету э, какой-то очень четкое чувство собственного достоинства уверенности это вот говорит что с энергией солнца нету связи и возможно один из важных факторов это как раз э, энергия мужская энергия под линии а в, у мужчины немножко по-другому происходит у мужчины отсутствие уважения к нему идет если с отцом нету контакта если на отца обиды какие-то люди могут либо завидовать если это личность чего-то уже там как-то внешне какой-то бандитом достиг это отсутствие уважения к нему большинства людей имеется в виду, некоторые конечно могут уважать сложно достичь признания такому человеку чтобы его признали чтобы его авторитет признали прислушивались к его мнению и такой человек не может понять, что, чем же ему заниматься. То есть в чем предназначение, в чем смысл моей жизни, моего существования. Вот эти факторы являются основой, основой понимания этих энергий. Так, всегда с удовольствием смотрю и слушаю ваши видео. Спасибо. О, мило, из Канады. А я что-то вас не знаю. Я никогда вас. А если отец и дочь находятся в разных гунах, в отношениях, отношения плохие, а... в смысле в разных гунах, отличных от вас, наверное, вы имеете в виду, ну, нужно просто проводить... Тут сам принцип не того, чтобы отец и мать были в хороших отношениях, вот физических. Я прихожу, обнимаю, целую тебя. Здесь сам принцип, чтобы она... В подсознательном уровне была хорошая с ними связь для этого есть определенные практики которые мы с вами будем проходить чуть позже вот это основа основа то есть давайте подведем итог чтобы то есть солнце у нас управляет за рост управляет ростом успехом счастьем управляет ясновидением то есть пониманием сути вещей управляет нашим здоровьем и энергетикой управляет силой разума, способностью пережигать эмоции. Также Солнце управляет нашим способностью быть авторитетом для других, отвечает за то, насколько мы уважаемы в обществе. И Солнце отвечает за то, насколько мы харизматичны и способны привлекать других людей. И также Солнце отвечает за мужское начало в принципе. Поэтому Солнце является одной из самых важных планет. Так как мужское начало всегда очень-очень важно в жизни каждого из нас. И теперь, что нужно? Что со всем этим делать багажом? Какие нужно развивать в себе качества? Какие принципы жизни нужно для себя простроить? Сейчас я буду рассказывать, у меня здесь слайдов примерно так же, то есть я половину рассказал, еще примерно половину я буду рассказывать то, что нужно делать для того, чтобы сохранить контакт с этой личностью Солнца и получать то, о чем мы говорили перед этим. А, но перед тем, как я перейду к этому, я хочу с вами показать вам, рассказать одну вещь. Что сейчас я буду говорить общие вещи, потому что их очень много, и реально внедрить их в свою жизнь нужно, Каждому человеку, если вы это сделаете, то вы увидите колоссальный результат и контакт с энергией и солнца вас, в общем-то, удивит очень сильно. Вот, если же вы хотите, чтобы это все происходило на уровне группового общения и вы хотите с единомышленниками общаться, которые помогут вам реализовать эти факторы в жизни, то вам можно перейти по ссылочке Кубная программа Джоти Шваю. И обратите внимание, что у нас вот эти все лекции, которые будут читать по этому курсу, по всем планетам, которые будут на протяжении года, они будут происходить в закрытом клубе. Сегодня первая лекция бесплатная, потом будут все э, в закрытом клубе. И для чего этот клуб, для кого он? То есть для всех, кто хочет э, трансформировать свою жизнь с помощью астрологии, потому что я в своей жизни увидел этот опыт, когда начал изучать астрологию, начал смотреть на окружающий мир с разных сторон, и это привело меня к такому, ну, скажем, расширению сознания очень сильно, я смог повысить уровень своей жизни очень быстро. Это умение жить в гармонии со Вселенной, и наша жизнь, которая будет наполняться успехом, радостью и счастьем. И это выход на новый уровень жизни с помощью ведической астрологии. Вот Астрологи... Если вы изучаете астрологию, то благодаря этому клубу вы сможете повысить свою квалификацию и компетентность в консультировании, потому что вы очень четко будете осознавать природу, глубоко понимать природу каждой планеты и знать лучшие методы лечения судьбы и жизни нашей в целом. И также вы сможете практически применять какие-то вроде бы как теоретические знания, которые в принципе очень часто опускаются. В современных школах астрологии, скажем так. И для психологов, если вы интересуетесь психологией, либо изучаете психологию, это будет глубокое понимание причин всех психологических проблем личности на уровне судьбы, то есть как это связано с планетами. Потом эффективные способы выхода из стрессовых ситуаций, либо вообще, в принципе, влечение психологических любых направлений, лечение личности, это расширение сознания в понимании глубинной психологии личности. Мы будем. В этом клубе у нас будет закрытая группа ВКонтакте, в которой мы будем каждый день, вот вебинар прошел, и на неделю будет как бы практика, и мы будем с вами пробовать практически применять эти знания, которые мы будем проходить на самом тренинге, вот, и делиться в закрытой группе. В закрытой группе также будут рекомендации, там каждый день какие-то выступать. Ну и как бонусом, как бонусом будут скидки на мои курсы, скидки на записи курсов и скидки на консультации вот сегодня еще я оставил скидку немножко уменьшил но в целом она есть вы можете принять участие в этом клубе и выйти на новый уровень жизни максимально быстро и теперь значит так переходим переходим а да для того чтобы если вы хотите скидку сохранить но вы сегодня не можете платить полную сумму то вы можете сейчас оставить заявку сегодня а скидка за вами закрепится и в течение завтра послезавтра там сделать оплату частями тоже можно делать вот один месяц один месяц стоит так три месяца так и полгода чуть дороже так переходим теперь к теме сегодняшнего занятия продолжаем просматривать слайды итак что же делать что же делать чтобы скрепить э, скрепить не скрепить а подружиться подружиться на э, подружиться с энергией солнца первое что нужно это понять насколько я весомый в этом мире насколько я значителен для других людей и поверьте а здесь не речь идет о том, чтобы раздуть свой эгоизм и сказать, что да я тут самый крутой, и мне ваше мнение обо мне к одному месту. Хотя это тоже, в принципе, неплохой подход для того, чтобы меньше париться, меньше в стрессах быть, нужно просто не обращать внимания на мнение других людей. Но мы должны очень четко осознать свою роль. Солнце, оно отвечает за эго. Отвечает за то, с кем мы себя отождествляем, как мы себя видим. То есть, что такое, что создает роли? Говорится, что человек это социальный такое социальный аппарат, наш эгоизм. И чтобы понимать, кто я есть, мы мы как правило формируем мнение о себе в соответствии с тем, что о нас думают окружающие Если нам постоянно говорят, то да ты ничто, ты тряпка, ты ничего не можешь, то мы себя будем таким ощущать. И кстати, вот женщины, которые Своим мужьям такие часто повторяют вещи, они в конце концов доводят до того, что мужчина становится вот этой вот тряпкой половой. И а, потом жалуются, что мужик, я же хотела за мужика выйти замуж, а он тряпка. То есть нужно наоборот, несмотря на то, что мужчина может быть не самым лучшим качеством, не самого лучшего качества, нужно вселять в него уверенность, повторяя ему такую аффирмацию, что ты, ты настоящий мужчина, ты сможешь, давай, я верю в тебя. И вот э, мое понимание того, кто я есть, и насколько я весомый в этом мире, оно зависит от этого, тоже будет зависеть то, насколько я буду счастлив, насколько у меня будет сил много, насколько будет двигаться по направлению развития, и насколько у меня будет хороший контакт с солнечной энергией. Для того, чтобы это осознать, нужно знать психологию личности, то, э, понимать то, как формируется наш эгоизм, это немножко более глубокая тема, которую мы будем, кстати, на следующем вебинаре рассматривать. Но скажу вам простой такой принцип, что солнце – это энергия служения. То есть солнце, оно всех вокруг освещает, всем озаряет путь, всех одаривает теплом, дарит всем радость. И человек, который хочет быть в гармонии с солнечной энергией, он должен таким же образом действовать. Он должен быть весомым в жизни, как минимум, окружающих людей. Он должен играть очень важную роль в жизни окружающих людей. И делать это не из слабости какой-то, не из страха, не из попытки там польстить, либо же из того, чтобы какую-то выгоду иметь, а просто от чистого сердца, от понимания того, что я что-то значу в этом мире. И мои роли, которые я играю которые я в, играю в, окруж, в окружающем мире, вот в моей жизни. Я в этой жизни главный актер, я сценарист, я режиссер, поют песни Поэтому здоровое я, здоровое ощущение себя – это понимание того, кто есть на самом деле. И в то же время осознание, что те роли, которые я играю, роль отца, роль сына, роль рабочего, роль астролога, допустим, либо роль ректор, лектора – либо роль учителя, все эти вещи, они играют очень важную роль в моей жизни. Насколько я способен осознавать свои роли и правильно их играть. Вот. Это глубокая как бы, тема, но очень важно понять, что мы должны прописать для себя роли и понять, насколько вообще я значительен в жизни других людей. И сделать свою жизнь значительной для окружающих. Следующее качество, которое нужно усиливать для того, чтобы стать гармоничным, в гармонии с солнцем жить, это целеустремленность. То есть для этого нужно понимать то, к чему я вообще двигаюсь, какой смысл в моей жизни и что мне нужно делать на протяжении дня для того, чтобы достичь чего-то значительного, то есть чтобы к чему-то прийти в конце концов. Это является целеустремленностью, ее нужно развивать. Это тоже определенная тема, которая требует внимания и отдельного разбора. Также это режим дня. Солнце планета режима, который создает режим в этом окружающем мире. И этот режим от этого режима, того режима, который вы создаете в своей жизни, от этого режима будет зависеть устойчивость и развитие вашей жизни поскольку за режим и ритм отвечает солнце то и от режима дня зависит ваш успех во всех во всех случаях жизни во всех сферах жизни будь то это бизнес будь то это духовная жизнь будь то это ваше здоровье если вы свою жизнь ритмично выстроили и у вас есть ритмы в жизни то от этих ритмов будет зависеть исход исход того насколько вы быстро будете достигать результата своей жизни это сила солнечной энергии следующий фактор это ответственность человек который хочет подружиться с энергией солнца он должен как минимум взять на себя ответственность за свою жизнь то есть все что в моей жизни происходит все что в моей жизни нравится мне не нравится я беру за это ответственность, и если есть какие-то сложности, то я не пытаюсь переждать, либо же э, вот что-то меня не удовлетворяет. Я думаю, ну когда же это все закончится? Либо, как, и, либо избегать вообще какой-то ответственности. Если мы избегаем ответственности в своей жизни, пытаясь переложить на других то, что за что я должен отвечать либо соврать кому-то что-то вот например сказать неправду это избежать ответственности либо допустим разводиться это тоже избежание ответственности ну либо не разводиться а, например более простой момент когда э, меня попросили что-то сделать а я это не выполнил и потом говорю забыл там или не смог или не захотел делать то есть я избегаю ответственности говоря что я забыл допустим в общем, ответственность – это очень важное качество И солнце, солнце, оно в высшей степени ответственно И дружит с теми людьми, которые очень четко несут эту ответственность в своей жизни Вот О, подождите Так как воспитать сына или дочь, если нет никакого общения с отцом? Это, в общем-то, очень сложный вопрос. Нужно находить, нужно сына сдавать на какие-то, может быть, наборства, То есть нужно в любом случае, чтобы была мужская энергия. И причем она должна быть не агрессивная, а такая, которая способствовала бы развитию ребенка. Нужно найти личность, которая мог бы роль отца играть, хотя бы какую-то поверхностную. Следующее качество, которое, за которое отвечает солнце, это в принципе то, что позволяет в конце концов принять ответственность, это благодарность. Когда я благодарен судьбе за то, что у меня есть, когда я благодарен окружающим за то, что они для меня делают. То есть все, что происходит в моей жизни, оно имеет какую-то ценность, какую-то цель какой-то в конце концов результат и вот для того чтобы по-настоящему синхронизироваться с этой энергией вселенной которая дает нам развитие в жизни мы должны научиться благодарить окружающий мир благодарность это в высшей степени очень сильная энергия которая позволяет нам жить по-другому вот следующий фактор, который является пожалуй, одним из самых важных в жизни каждой личности, это принятие авторитета. это в современном мире это выражается как вот, допустим у президента есть советники там, у, у любого человека, который на духовном уровне развивается, есть какие-то наставники, у бизнесмена есть учитель который учит его бизнесу, Uh, uh, uh, у, uh, у человека, который пытается достичь какого-то успеха в спорте, есть тренер. То есть во всех областях жизни мы должны чем-то руководствоваться. Мы должны принять чей-то авторитет. Солнце – это проявление как раз этой авторитетности высшего чего-то. И вот мы, когда мы принимаем чей-то авторитет, когда мы руководство принимаем какой-то мудрой личности, то в таком случае мы можем делать правильные, принимать решения и делать, правильно действовать в этом мире. Поэтому я вам рекомендую принять чей-то авторитет, найти такого человека, которому вы могли бы доверить себя, свое сознание, свою жизнь. То есть вы должны взаимодействовать с взрослыми людьми. И также это уважение, в принципе, уважение к старшим. Потому что э, говорится даже, что когда старший старший человек заходит в помещение где вы э, находитесь то на уровне аюрведа говорит что начинает прана жизненный воздух жизненная энергия она начинает течь по позвоночнику вверх и вы в это время должны подняться вместе с праной потому что если вы не поднимаетесь не э, проявляя уважение к старшей личности которая вошла то это говорит о том что вы будете болеть даже в таком а солнце как раз связано со здоровьем поэтому уважение к старшими принятие авторитета в высшей степени важно для гармонии солнца также э, фактор щедрости щедрость это способность поддерживать уровень своей жизни на каком-то хорошем, хорошего хорошего качества жизнь поддерживать уровень жизни хорошего качества или как это сказать <laughs> качество жизни на хорошем уровне вот, э, поддерживать то есть э, если вы хотите увеличить свой финансовый потенциал нужно жертвовать деньги а если вы хотите увеличивать э, влияние солнца нужно окружающим дарить свое время э, жертвовать деньги какие-то вещи отдавать которые ваши там в чулане лежат по три года то есть нужно делиться, нужно помогать другим. Если вы видите нуждающегося, нужно ему как-то помочь всячески, по возможностям, конечно. Поэтому щедрость – это то, что по-настоящему увеличивает энергию солнца в вашей жизни и позволяет развить развитие качества, о которых мы говорили в начале. Добрые дела. То есть здесь я Мать Терезу. Мать Тереза – это проявление солнечной энергии в благости, то есть это духовное часть духовная сторона жизни и в то же время это служение человечеству конечно же я не говорю что все должны стать матерями терезами хотя может быть это было бы и неплохо но в целом сам принцип что мы должны делать добрые дела бескорыстно просто поставить для себя такую вот такой закон что я должен сделать каждый день хотя бы одно какое-то небольшое доброе дело кому то там Кусочек хлеба дать, кого-то покормить, хотя бы, ну, животное, конечно, здесь это достаточно, это, это иллюзия, знаете, такой самообман. Я сегодня покормил собачку или кошечку. Это самообман, то есть, по-настоящему добрые дела они делаются для людей, потому что собаки и кошки, они найдут себе покушать, даже если вы им не дадите. А людям, вот людям помощь очень часто нужна многим. Поэтому делать добрые дела, это даже, даже например, делать комплименты, там, или, то есть дарить какую-то радость, чувство счастья другим людям, это является важным показателем. И последний фактор, пожалуй, который является также основополагающим, это духовная жизнь. Что такое духовная жизнь? Это, в общем, серьезный вопрос, каждый понимает его по-своему, но в целом любой человек... Кем бы он ни был, у него есть два крыла, две стороны жизни, материальная и духовная. И если мы обращаем внимание только на духовную, то мы становимся отшельником. Если мы обращаем только на материальную, мы становимся атеистом. И наша жизнь, внутренняя жизнь, потому что солнце является атмакаракой, показателем развития души. Так вот, говорится, что развитие духовной жизни, оно определяется таким вот, критерием у него есть, то есть, что у меня каждый день повышается количество счастья, я становлюсь все счастливее. Это вот критерий того, что духовная практика совершается правильно. Если же духовная практика делается неправильно, то портятся отношения с окружающими, в общем-то, ничего хорошего не происходит. Поэтому тут очень важно отметить такой момент, чтобы это все делалось правильно. Итак, и последний слайд, который я здесь выделил, я просто его вниз что-то поставил. Это вот проявление в обществе, проявление в обществе, вот здание, белый дом, допустим, какие-то величественные вещи, величественные люди, величественные здания, все, что вот так вот очень-очень яркое, как Солнце, это все является проявлением солнечной энергии. Итак, на этом, пожалуй, основной, основную часть мы закончим. Сейчас я вам покажу еще раз, те, кто подключился, что те факторы, которые мы сегодня просмотрели, как гармонизировать солнечную энергию, мы будем разбирать подробно в vip клубе jodish 4 который включает в себя очень, очень много интересных факторов для каждой личности, включает в себя скидки на разные обучающие курсы, если вы проходите образование, он позволяет нам расширить сознание, выйти на новый уровень жизни, повысить квалификацию, повысить. И также можете обратить внимание, что 4 вебинара в месяц, а вот 12 вебинаров в 3 месяца и 24 вебинара за полгода вы получаете со скидками, если сейчас оставляете заявку. Вот Также тем, кто хочет обучаться ведической астрологии, есть несколько интересных моментов. Со 2 марта начинается обучение. И сегодня еще я немножко скидку уменьшил до 3 числа. Завтра она повышается. Ну и так постепенно будет повышаться, естественно, до, до начала самого обучения. Появился также запись курсов. Можно купить вообще за копейки. Можно купить просто запись курсов либо проходить обучение через сайт, это самообучение, там, где вы выполняете домашние задания, читаете задания других, кто как выполнял, то есть у вас много информации, вы обучаетесь, но вы обучаетесь самостоятельно. А запись курсов – это просто видеозаписи, которые вы можете просмотреть. Вот. Обучение в группе начинается 2 марта. Кому хочется пройти этот курс, пожалуйста, подключайтесь. У нас в Skype в платин курс добавлена такая функция «Личная поддержка куратора». То есть это люди, которые закончили ее давно, это они будут вам помогать, если вы выбираете этот курс. Потом сюда входит марафон, запись марафона 21-дневного «Как повысить уровень жизни». И в этот клуб jotish 4 один месяц абонемент, один месяц подарок получает. Вот. Все, всем большое спасибо за внимание. Я надеюсь, вам было полезно. Сейчас я посмотрю, что вы тут пишете, если пишете что-то. Ага, вы пишите, благодарю. Окей, все. Всем большое спасибо, если вам было полезно. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, как я обычно говорю. Всего доброго, до свидания.